Я приглашаю на сцену Владислава Бермуду проект «Стадион Гуру». Друзья, всем привет, привет, привет. Поаплодируем себе в первую очередь. Отлично. Друзья, у меня спич в первую очередь эксперимент, и мне уже нужна очень сильно ваша вовлеченность. Поднимите руку, кто считает, что инвестиции в знания — это инвестиции в будущее в вас и ваших близких. Поднимите руку. Отлично. А кто считает, что онлайн-образование — это сейчас тренд, который сильно развивается? Поднимите руку. Супер. Два года назад я участвовал в инвестиционном конкурсе и поднял 6 миллионов рублей и создал международную площадку образовательную, где представлены эксперты со всего мира, из четырех стран. Я заключил контракты с Microsoft, Sony, Disney. Но на рынок онлайн-образования я не пошел. Я пошел на рынок маркетинга. И сделал первую в России компанию, которая объединила потребительский рынок и онлайн-образование. Что я стал делать? Я стал людям возвращать деньги, потраченные на что угодно, на обучение для всей семьи по всей стране. И сейчас мы посмотрим, как я это сделал. Можно ролик? Проект, благодаря которому все деньги за покупку можно вернуть на обучение экспертов из четырех стран. Study.on.gov – это платформа, где собраны курсы от ведущих специалистов. Sony, Disney, Microsoft и многих других компаний. Человек, купивший в магазине абсолютно любой товар, может зайти на сайт, активировать полученный код при покупке и получить все деньги на свой кошелек в системе. Дальше он сам выбирает понравившиеся ему курсы и тренинги с площадки. Со стадион.куров уже сотрудничают такие крупнейшие компании, как Кодекс, Энергомашбанк, Кардиар, Тетра. Эта система продает сама себя. Какой бы производитель, ресторан или магазин не хотел иметь в себя подобную акцию? Вернем все деньги на обучение. Абсолютно любой бизнес может участвовать. Бумага, обувь, ресторан, салон красоты. Массаж и другие. Возможность вернуть деньги, способ вызвать вау-эффект и повысить продажи. основатели гуру уже окупили вложенное в платформу 6 миллионов рублей. Поэтому основная цель сейчас – дать каждому человеку возможность получать знания бесплатно. И инструмент создания дохода. Основатель проекта, эксперт по кросс-маркетингу номер один в России. Владислав Бермуда. Спасибо, друзья. Как вам ролик? Поаплодируйте, если понравилось. Поднимите руку, кому откликается тема возврата денег на все, что угодно, на образование для всей семьи. Отлично. Теперь смотрите, что мы сделали. Как вы понимаете, за счет того, что мы заключили контракты с различными экспертами в сфере бизнес, красота, респонденция, искусство, все, что угодно. Мы получили этот продукт. Я произвел российский продукт и э, озвучил и произвел западный продукт. И таким образом э, мне сейчас это ничего не стоит. Я прихожу к производителю и говорю, смотри, ты продаешь хлеб. Давай сделаем так, если человек купил не одну буханку хлеба, а две буханки хлеба, он получил все деньги на образование. То есть мы генерируем коды и продаем оптом производителям коды. Например, там э, за 50 копеек э, код на 500 рублей. А производители, ритейлеры используют это как маркетинговый инструмент повышения продаж и стимуляции возврата клиента. Потому что, когда ребенок прибежит к папе и скажет, папа, я хочу э, учить английский дальше, дай тысячу рублей на площадке, папа ему ответит, скажет, хорошо, сынок, но я пойду еще хлеба куплю, чтобы как раз оплатить. То есть, по сути, мы привязали потребительский рынок и онлайн образование. Смотрите, как можно использовать эти коды? Первое – маркетинговый инструмент, второе – корпоративный подарок. Вы можете подарить своим э, друзьям, коллегам обучение от западных и российских экспертов. Третье – интеллектуальный подарок для близких. Сами можете учиться и можете перепродавать, потому что вам это достанется очень дешево. А еще более того, что мы сейчас еще внедрили систему монетизации, то есть у нас люди покупают лицензии, по 30 тысяч рублей, чтобы иметь возможность полностью заниматься этим бизнесом. То есть это еще один такой огромный рынок монетизации. Потому что я создал продукт, который действительно нужен производителям, дистрибьюторам и ритейлерам, просто ресторанам. И мы его уже внедрили. На площадке обучились уже больше 30 тысяч человек. При этом мы делаем социально значимое дело. Мы обучаем людей по всей стране, просто привязав ко всем потребительским товарам. Отличный ресурс, который будет дальше развиваться. Спасибо, с вами был Вячеслав Бермуда. Спасибо большое. Ну, вы достаточно оперативно все уложились. Спасибо, что вы остались здесь, потому что послушать проекты. Проекты все очень интересные. Я хочу пригласить жюри, чтобы вы дали свою обратную связь. И, пожалуйста, выходите на сцену. Вот с точки зрения бизнес-модели, я бы хотел, на самом деле, отметить все-таки последний проект, который называется «Стадион», да, по да, «Стадион». Почему? Потому что оригинальность бизнес-модели – это, в общем, конечно, в определенном смысле дифференциатор для проекта. Я должен сказать, что именно вот той редакции, в котором сегодня этот проект существует, у меня лично возникает очень много вопросов, но я думаю, что... Ее можно настраивать, перестраивать, так сказать, уточнять, считать экономику более внимательно, оптимизировать и делать много чего можно с идеей, если эта идея есть и действительно оригинальна. С нашей точки зрения, сегодня самая оригинальная бизнес-модель состояла, конечно, в том, чтобы бесплатно получить что-то в обмен на как бы, те деньги, которые люди все равно тратят. Вот, наверное, я бы хотел отметить проект вот по этому признаку. Ну все, спасибо вам большое, спасибо ребятам, спасибо жюри и спасибо большое правительству Москвы за это замечательное мероприятие. Так, коллеги, мы в эфире. Хочется спросить, как вам ролик. Пишите пока в комментариях, пока слышится нас. Да, вот здесь уже пишут. Кто-то догадался как уже, стать как партнером. Да, хорошо. Коллеги, что ж, хочется вам представить непосредственно спикера этого проекта. Это Владислав Бермуда, эксперт по кросс-маркетингу номер один в России, предприниматель, маркетолог, писатель. Входит в топ-10 самых востребованных спикеров в сфере маркетинга в России. Управляющий партнер сети магазинов «Мясо тут» 56 магазинов насчитывает. Эдвайзер по маркетингу первого в мире marketplace на криптовалюте, собравший на ICO 3, 3 миллиона долларов. Основатель первой в России кросс-маркетинговой платформы «Личный бонус». Основатель сервиса бесплатных авиаперелетов «Летай бесплатно». Автор книги 15 креативных идей на миллион, которую прочитали более 20 тысяч предпринимателей, специалистов в сфере маркетинга, автор видеоблога, маркетора и обладатель ряда бизнес-наград и премий за вклад в предпринимательство, которые просто бесчисленное количество. Очень Владислав много регали, Владислав, Владислав, да. привет. Я, чтобы язык я сократил, чтобы язык у меня не завязался в узел. Владислав, приветствуем! Вы в эфире и не привет. слышно уже. Сейчас включим. Все, супер! Ладно, поехали. Не будем терять время. Спасибо большое за представление. Вы, видимо, нашли где-то более раскрытую, вы сказать, текст моих регалий. Ну, приятно. Ладно, не будем терять времени. Ребят, вы посмотрели только что ролик. Это ролик с трансформацией. Там я презентовал свой проект. И особо приятно было то, что... Его отметил Константин Синюшин, а я буквально полтора года назад мечтал с ним познакомиться, потому что это председатель правления одного из крупнейших инвестиционных фондов в стране, там с миллиардами в долларах оборотами. Вот. И случайно оказался он в жюри и сказал, что мой проект самый крутой, и это чертовски привлекательно. Чтобы понимать, этому проекту уже больше двух лет. Я когда-то поднял инвестиции, выиграл тоже инвестиционный конкурс и сделал «Стадион Гуру». Я заключил контракты с экспертами из Microsoft, Sony, Disney и взял у них видеоконтент, зарубежный контент. Я озвучил и перевел, российский контент я просто произвел и поместил это на площадку. Но на рынок онлайн-образования я не пошел, потому что он очень сложно коммерциализируется в стране. Я пошел на рынок маркетинга и стал первой в России компанией, которая совместили потребительский рынок и онлайн-образование. Как вы знаете, сейчас онлайн-образование в тренде, открываются проекты по созданию онлайн-школ. Я это начал делать два с половиной года назад, наверное, самый первый из них был. Вот. И мы, значит, вот эту вот площадку, стадион Гуру, где представлены на сегодняшний день 34 продукта, совершенно самые востребованные в интернете, это английский язык, стиль имидж, бизнес, маркетинг, как не платить кредиты, как стать счастливой, кулинария, то есть ну, то, что в ютубе, чего нету, то есть это эксклюзивный контент, который в среднем на рынке стоит от 50 до 150 евро за один курс. На, у нас на площадке их порядка 34. Что мы стали делать? Мы на протяжении двух лет ходили к различным дистрибьюторам, к ритейлерам, к производителям. И говорим, ребят, давайте мы будем возвращать все деньги, потраченные у вас там, знаю, на салфетки, людям на образование. То есть делать совместную рекламную кампанию, рекламную акцию. Что это такое? Человек приходит в магазин и видит, одни салфетки продаются, на которых написано «Все деньги при покупке двух салфеток, пачек салфеток одновременно ты можешь вернуть людям на образование». И рядом другие салфетки продаются. Конечно же, он выберет эти, потому что какая разница, чем руки вытерять. То есть, а здесь у него есть определенный бонт. Да, многим образований знания не нужны, и всего лишь 5% в активном поиске знаний. Но, как вы понимаете, есть дети, есть друзья, есть жадность, в конце концов. Когда тебе что-то дается на халяву, ты это выбираешь. С точки зрения маркетинга, это инструмент рабочий. Мы, чтобы вы понимали, наш бэкграунд за два года... Мы выиграли международный конкурс, как самый инвестиционно привлекательный проект года. Мы выиграли венчурный фестиваль в Санкт-Петербурге, как лучший стартап для инвестора. Мы заключили контракты с такими компаниями, как Энергомашбанк. И прошли все репутационные риски службы безопасности. Мы заключили контракты с Котексом. Там, можешь купить одну пачку прокладок – ничего не получаешь. Купишь две пачки – все деньги на образование. И как вы понимаете, ну, много могу перечислять производителей, с кем мы уже сработали, торговые комплексы, за два года уже обучение получили более 30 тысяч человек на нашей площадке. То есть с бэкграундом у нас все в порядке, с регалиями тоже. Как вы понимаете, емкость рынка в данном проекте просто сумасшедшая, потому что можно возвращать все деньги, потраченные на что-либо, на все что угодно, на стул, на стулья, на мебель, на э, одежду, на ювелирку, на услуги бухгалтерские, услуги юридические без разницы. Вот э, вы многие из вас уже занимаются каким-то бизнесом, многие из вас уже э, что-то делают, и вы можете даже у себя в бизнесе внедрить и возвращать все деньги, потраченные на что-либо на образование и таким образом как бы создать нереально крутой маркетинговый э, ход, маркетинговый инструмент, который социально значим, то есть который можно СМИ туда подключить, чтобы они это все дело раздули, что люди э, возвращают все деньги на образование, там купив, э, поужинав в ресторане в каком-то э, или еще что-то там не знаю, купив колготки. Э, и при этом, при этом, это чертовски коммерчески привлекательно, потому что смотрите просто математику. К примеру, я договариваюсь с производителем, я ему говорю, слушай, смотри, у тебя есть квас, к примеру, давай сделаем так, если человек купил маленькую бутылку класса, ничего не получил, если купил большую бутылку класса, получил деньги на образование, то есть, а производитель платит 1 рубль с каждой большой бутылки класса. В объемах это ну, 500-600 тысяч бутылок там средний производитель производит того же самого класса. А это 600 тысяч рублей в месяц с одного производителя. А по стране, как вы понимаете, их просто огромное количество. Таким образом, что вы просто можете за счет даже своего э, круга, за счет своего э, теплого рынка, вы можете просто, не знаю, сделать за пару дней звонки и сказать, слушай, Вася, Давай мы тебе в бизнес будем возвращать все деньги, потраченные у тебя в бизнесе людям на образование. А ты за это там 1 рубль, 2 рубля ну, в среднем 1% от твоего среднего чека. А в объемах это получается сотни тысяч рублей, может быть, даже и больше. Вот. И мы раньше делали это самостоятельно. А потом я подумал: блин, зачем мы это делаем сами? Потому что мы можем дать возможность другим людям воспользоваться своим ресурсом, своими связями, возможностями своей записной книжки и дать им возможность на этом зарабатывать огромные деньги. И стали спрашивать, насколько было бы это интересно людям. Они смотрят на наш бэкграунд, смотрят на мои проекты, которые я создавал, смотрят на меня и понимают, то, что реально можно поработать и заработать достаточно хорошо. И мы выбрали цифру, она очень небольшая, она в районе, не в районе, она 30 тысяч рублей для того, чтобы получить возможность пользоваться тем ресурсом, на который мы потратили 6 миллионов. По сути, мы отдаем вот этот ресурс к вам как инструмент монетизации как инструмент зарабатывания денег с обучением, со скриптами, со всеми делами. То есть с вами менеджер будет конкретно вас вести и будет вами, с вами как бы заниматься, чтобы вы зарабатывали финансы. При этом мы делаем нереально социально значимое дело, как вы понимаете. Мы образовываем людей по всей стране. То есть мы можем дальше заключать с крутыми экспертами э, хорошие контракты и таким образом э, получать э, хорошие дивиденды, финансы и зарабатывать все вместе. Друзья, э, как вам идея? Скажите, пожалуйста, насколько как бы, интересно, насколько э, хочется э, включиться в процесс э, и поработать вместе? Поставьте, пожалуйста, там плюсики, не знаю, по пятибальной шкале там, от единицы до пятерки, чтобы было понимание. И я перейду к второму э, гениальнейшему проекту, который тоже представлен. Что-что? Угу. Отлично. А, все, поехали дальше. Значит, а, ребят, а, включите а, мой второй проект, который просто взорвет мировой рынок, и в который нужно включаться сейчас, потому что потом будет уже все хорошо. Специально для того, чтобы вы могли создавать свои закрытые клубы. Удобное и практичное решение для блогеров, артистов, спикеров, организаторов форумов, фестивалей, руководителей уже существующих клубов и других лидеров мнений. Платформа обладает мощным функционалом, который позволяет участникам вашего клуба получить особые привилегии и возможности. Ни в одной социальной сети нет интеллектуальной системы поисковых фильтров, которую мы разработали. Участники могут найти полезный контакт с фильтром по сфере бизнеса и интересам. Любой может найти инвестора, маркетолога или фотографа в свой проект. Внутренний нетворкинг создается сам собой. Здесь сделано все, чтобы люди могли успешно выстраивать коммуникации друг с другом. Вы же, как создатель, экономите время на работе с аудиторией. Вы можете производить взаимовыгодный обмен привилегий и бонусов между участниками. Это значит, что если у одного из участников есть скидка в салон красоты 40%, то он может поделиться ей со всеми. Все получат скидку, а бизнес — новых клиентов. Участие может быть платным или бесплатным. Правила устанавливаете только вы. Допустим, у вас уже есть аудитория в 100 тысяч человек. Записав одно сториз с приглашением в свой клуб, 5 тысяч легко могут вступить. Если у вас платный клуб и членский взнос 500 рублей, то вы заработаете 2,5 миллиона. Главное, чтобы вы могли дать участникам ценность от присутствия в вашем комьюнити. Красивый дизайн, удобство пользования и широкие возможности, которые дает платформа, будут аккумулировать и увеличивать вашу аудиторию даже по сарафанному радио. Управлять аудиторией на The Clubs легко и быстро. Одним кликом можно отправить персональные уведомления о предстоящем событии любому количеству участников клуба. Для удобства монетизации аудитории, если клуб платный, внедрена система списания членских взносов с карт. Создавайте новые возможности для своей аудитории в собственном закрытом клубе на платформе The Clubs. Сделайте знакомство с вами по-настоящему ценным и максимально полезным. Наша миссия – объединять людей для достижения совместных целей. Присоединяйтесь. Друзья, э, надеюсь, что вы оценили гениальность этой идеи, э, потому что это, наверное, как сказал... Один из очень медийных людей, с которым мы будем праздновать в Сочи день рождения Алексея Лемар-Гаврилов. Может быть, кто-то его видела, помните, Гоша из «Универа». Он сказал, что это гениальнейшая просто идея, которая взорвет просто рынок. Смысл в чем? Я когда-то познакомился с одной девушкой, и у нее было 160 тысяч подписчиков в Инстаграме. Она очень крутой эксперт по фотографии, Лена Минт ее зовут. И э, я ей говорю, она говорит, слушай, Влад, как мне монетизировать свою аудиторию еще дополнительно? А я так как маркетолог, я ей предложил, слушай, давай сделаем тебе закрытый элитный клуб, в котором люди э, будут общаться, взаимодействовать. Ты с них возьмешь, там не знаю, тысячу рублей в месяц или 500 рублей в месяц, какие-то членские взносы, но на это ты дашь им огромную ценность. То есть ты э, сделаешь так, чтобы они могли коммуницировать с тобой, ты им дашь э, эксклюзивный контент. Ну, короче, сделаешь все для того, чтобы они не чувствовали, что э, 500 рублей в месяц – это много. Я у нее спросил, сколько ты можешь из 160 тысяч человек завести в этот клуб? Э, она говорит, ну, тысяч пять вообще в легкую. Я говорю, смотри, а теперь 5000 умножаем на 500 рублей членского взноса, и ты зарабатываешь 2,5 миллиона ежемесячно. Только за счет того, что ты создала определенное комьюнити и э, донесла, сделала ценность на 500 рублей для каждого. И это очень круто. Она меня спросила, Влад, а как это все дело сделать автоматически? Ну, потому что не буду же я все деньги принимать себе на карточку. Как же я буду э, коммуницировать с этими людьми? И я изучил рынок и понял, что ни одной нету платформы, которая бы занималась бы созданием закрытых комьюнити под конкретных лидеров мнений. Под конкретных э, продюсеров, э, артистов, блогеров, предпринимателей, организаторов фестивалей, организаторов различных мероприятий, просто производителей, потому что они тоже обладают огромной аудиторией, там, не знаю, продают 10 тысяч палок там, не знаю, колбасы в день. И это тоже их аудиторию, в которой можно тоже сделать определенное комьюнити. И самое главное, что э, я пошел э, к своим инвесторам, которые инвестировали в мои э, предыдущие проекты. Я говорю, ребят, смотрите, рынок просто открыт. Рынок просто блогерский сейчас в тренде. Э, у огромного количества людей по всему миру больше 100 тысяч подписчиков. У огромного, то есть это... Ну, десятки тысяч только в России таких людей и они зарабатывают по 100 тысяч рублей там в месяц там на своей 100 тысячной аудитории то есть там крутые блогеры которые миллионы зарабатывают их реальные единицы и я говорю слушайте давайте сделаем платформу вот именно которая бы занималась созданием и закрытой созданием и монетизации закрытых клубов для людей они говорят давай в итоге мы посчитали и мы а, буквально завтра, у меня уже прикручивается экваринг и платформа запускается. Мы ее делали полгода, но самое главное, что а, еще даже экваринг не прикручен, еще даже платформа вот запуст... Но У нас очередь стоит из 50 блогеров, а, продюсеров, всяких центров, а, там, и медийных актеров, а, актрис, которые готовы включаться в проект и которые готовы заводить там клубы конверсия вау круто я готова э, дать свою аудиторию чтобы ее монетизировать и создать элитное закрытое сообщество у меня реально практически сто процентов особенно после просмотра вот этого ролика где в принципе все понятно а теперь самое интересное давайте в цифры к примеру вот как в ролике у вас есть 100 тысяч аудитория и вы говорите ребята давайте ко мне в элитный клуб что дает, например, эта платформа? Первое, мы сделали нереально интеллектуальную систему поиска людей по интересам и по деятельности, того, что нет ни в какой социальной сети. Сейчас как это происходит? У тебя 10 э, чатов в Телеграме находятся. И тебе представь, тебе нужно, там, у тебя 500 человек в твоей группе. И тебе нужно найти, там, не знаю, какого-то инвестора, например, или какого-то партнера. И ты пишешь, ребята, кто тут инвесторы и все дела. Что происходит? Это сообщение сразу джиг и сразу улетает наверх. И Максимум, кто его увидит, это пять человек. И то есть, и ты не можешь, ты же не знаешь, кто чем занимается, у тебя нет инструмента поиска как бы, этих людей и с ними коммуникации. И нету нигде. Раньше было в Линкиндине немножко, но а основы, как бы, ну, основы вот именно вот этого нетворкинга внутреннего нет. Теперь представь, у тебя или там, у человека, которого ты приведешь, у него есть. Там 100 тысяч человек, аудитория. Он пишет просто несколько постов, делает несколько сторис и говорит, я создаю свой закрытый элитный клуб, в котором моя аудитория будет коммуницировать, искать друг друга по интересам, переписываться, внутренняя социальная сеть. При этом как бы, все, кто войдут в этот клуб, могут дать свои спецпредложения, какие-то продукты, скидки, спецпредложения, еще что-то. И все, кто в клубе, могут пользоваться этим. Поэтому 500 рублей, членский взнос, который человек будет платить ежемесячно, он совершенно сразу отбивается после первого похода в ресторан со скидкой, которую дал человек, который тоже в этом клубе. И поэтому, естественно, это выгодно, как бы платить членские взносы, чтобы состоять в этом элитном клубе. При этом еще куча различных там привилегий, функционала. Мы потратили очень много миллионов рублей для того, чтобы эту историю сделать. Более того, сейчас у нас идет перевод уже на английский язык и на китайский язык потому что недавно ко мне друзья приехали и говорят слушайте, мы притащили блогеров которые из китая у них три блогера у каждого по 150 миллионов подписчиков думайте 150 миллионов подписчиков и это средненькие блогеры в китае и они не знают, как монетизировать свою аудиторию, кроме как рекламные контракты с какими-то фирмами они заключают. А теперь представьте, я просто договариваюсь с китайским каким-то блогером, или вы договариваетесь, и берем просто и говорим, ребят, с каждого по доллару и делаете просто закрытое сообщество, куда членство стоит один доллар. И создаем ценность на этот один доллар, чтобы человек даже не задумывался и включился в эту историю. И это, ребят, 150 миллионов долларов в месяц. Пускай их будет в 100 раз меньше, пускай их будет в 1000 раз меньше. Но это, представляете, насколько огромный рынок. И если в размахах не только России, а в мировом, то каждый может просто создать огромный себе доход. Теперь, надеюсь, вы поняли то, что сама... Сам рынок, он сумасшедший, емкость рынка огромная. Исходя из того, что просто очень много спикеров, тренеров сейчас, у кого онлайн-школы, организаторов. Это все наши клиенты, которые у нас должны заводить закрытые клубы. Самое главное, что для них это бесплатно. То есть они не платят за то, чтобы как бы сделать у нас закрытый клуб. Монетизация заключается внимание в следующем. Они заводят у нас клуб, мы им помогаем завести совместный клуб. Они делают только рекламную кампанию и все. Пару выпусков в сторис, и люди начинают регистрироваться в это в закрытое элитное сообщество на нашей платформе, на The Class. 20% забирает площадка, 80% забирает блогер. То есть мы помогаем зарабатывать любому лидеру мнений кучу денег и забираем за это всего лишь 20%. А теперь самое интересное, те партнеры, которые станут нашими партнерами, те, которые купят лицензию нашего проекта, они будут зарабатывать половину от того, что зарабатывает площадка, а это 10% от всех денег, которые блогер приведет. То есть представьте себе, мы берем просто, там не знаю, там, ну давайте по минимуму, давайте по минимуму, у человека 20 тысяч аудитория. Ну вот у ребят, например, вот э, у организаторов битвы франшиз, у них там аудитория 30 тысяч человек. Они хоп и скажут, М -м, кто к нам в закрытое элитное сообщество э, битвы франшиз, где мы будем э, давать эксклюзивный контент, мы будем давать вам возможность там коммунифицировать, кучу всего из 30 тысяч человек, если хотя бы там... 4000 человек вступят, а это более чем реально, и будут платить по 500 рублей в месяц, то это уже 2 миллиона. А если, а если э, у вас, например, э, ну это ваш, например, человек, э, и э, вы его пригласили, то из 2 миллионов получается, что э, 20 процентов 400 тысяч зарабатывает площадка, а вы из этих 400 тысяч зарабатываете 200 тысяч ежемесячно только потому что вы знаете ребят организаторов э, битвы франшиз и вы их пригласили говорят, слушайте давайте сделаем вам закрытое сообщество и будем монетизировать вашу аудиторию при этом давать уникальную ценность уникальный функционал которого нигде нет на рынке знаете сколько стоит партнерка просто ну, стать вот этим партнером за клапса сегодня пока э, вот только мы начинаем эту всю движуху и только сейчас э, вот мы начинаем выдвигать э, весь этот контент 30 тысяч рублей то есть как, как вы понимаете лицензия 30 тысяч рублей которая с первого же контракта вам отобьет гораздо больше при этом опять же мы вас полностью обучим к вам будет прикреплен личный менеджер он вам поможет как общаться с этими блогерами как общаться со спикерами при этом за счет этого инструмента как вы понимаете вы получите выход на блогеров, на спикеров, на артистов, на медийных людей, потому что у вас есть с чем к ним идти. У вас есть с чем к ним идти, с охренительным. Вы им приходите и говорите, слушайте, я могу заработать вам денег, а вы поделитесь со мной 20, грубо говоря, процентами. И им интересно это, понимаете? То есть вы не, не просите у них что-то, а вы им отдаете. Закон богат Для того, чтобы что-то получить, сначала отдайте. И таким образом, просто купив лицензию за 30 тысяч рублей данного проекта, ты получаешь возможность коммуницировать с огромными количественными блогерами, потом за рубеж мы будем выходить. И все это создавать э, самостоятельно, с нашей естественной поддержкой. Потому что даже если взять в Инстаграме и просто написать по 20 э, сообщений в день э, тем людям, у которых... В которых есть большая аудитория в инстаграме и отправить им этот ролик который вы посмотрели я уверен что он чертовски хороший и продающий потому что не все об этом говорят то конверсия вау круто я готова завести у вас клуб она будет огромная а вы будете зарабатывать половину от того что заработала площадка это 10 процентов это получается тысяч 100 200 300 тысяч рублей с каждого там медийного человека блогера в месяц просто заплатив один раз 30 тысяч рублей чтобы получить вот это вот обучение чтобы получить этот тот фильтр по большому счету который мы за счет которого фильтруем людей которые с нами в проекте как вам идея ребят как вам откликается круто же кстати, очень приятно то, что я еще даже до выступления посмотрел рейтинг голосования и уже мои проекты были уже на первом и на втором месте. Ну, видимо, кто-то был на моих каких-то выступлениях и знает меня, то, что у меня, у меня кстати, сегодня 57-й перелет за четыре месяца. Я завтра выступаю на форуме в Самаре, у меня в среднем по 10 городов в месяц, на которых я выступаю по маркетингу, по кросс-маркетингу. 28 июля я буду выступать с Гарретом Джонсоном и Миленой Море в Москве, так что приходите все, там полторы тысячи человек будет. Вот. И как вы понимаете, обладая ресурсом вот этим вот предпринимательским, тем, что у меня от 7 до 10 мероприятий в месяц, на которых я выступаю, то мы сделаем из этого проекта просто гениальнейший международный ресурс. Фейсбук просто будет курить в сторонки, ребят. Это точно. Но для, того, чтобы, но для того, чтобы включиться в процесс, нужно, естественно, проинвестировать чуть-чуть денег. Вот, для того, чтобы я вам дал своего менеджера, чтобы он тратил время, чтобы он вас э, весь курс ввел, и чтобы вы поняли. Саму привлекательность я уверен, что вы поняли. Если вы не поняли, значит, что это не ваш проект. Если вы поняли и чертовски вам это понравилось, и у вас прямо сейчас мурашки, как у меня, когда я рассказываю об этой истории, потому что это просто нереальная штука будет, ну вот, то тогда надо включаться в процесс и идти, пока идешь и горит. Запишите мой инстаграм, запишите все, достаньте ручки, бумажки, я сейчас вам дам информацию, которая просто нужно, чтобы вы ее записали. У вас на это 10 секунд. Первое. Мой инстаграм, мой инстаграм, влад.бермуда, влад.бермуда. Uh, это мой инстаграм, и там я выкладываю очень крутой контент. Вы можете следить за мной, и смотреть, с кем я общаюсь, с кем я работаю, uh, кого я консультирую. Это крупнейшие мировые компании, такие как Татспиртпром, Кордиант, Кодекс. Ну, короче, многие компании, которые мне уже доверяют, они доверяют моим проектам, и с которыми мы уже давно работаем. Uh, второй момент. Uh, у меня есть книжка. 15 креативных идей миллион она находится в совершенно бесплатном доступе на владиславберmuda.ру. ру И вы можете ее прочитать. Сразу мозг начнет генерировать нереальные идеи, и у вас по-другому будет все. То есть, там просто мой опыт. Сейчас у меня уже следующие, уже две книги выходят. Я, ну, тоже будем общаться, добавляйтесь в Инстаграме, будем коммуницировать. И третье, запишите мой WhatsApp. WhatsApp вам нужен для того, чтобы прямо в течение нескольких минут написать мне в WhatsApp или смс, uh, что вам чертовски понравился первый либо второй проект, и вам срочно нужно в нем принять участие. WhatsApp следующее. 8999-903-1498. Еще раз. 8999-903. 3, 14, 98. И а, самое главное следующее. Конечно же, как маркетолог, я не могу упустить возможность этого выступления, чтобы не сделать спецпредложение, о котором никто просто не откажется. Если вы мне сейчас а, напишите смс либо на WhatsApp, а, что вы готовы включаться в эти проекты, то и сделайте оплату в течение там не знаю двух-трех часов посмотрите все другие проекты я не спорю они может быть очень тоже крутые вот и если вы сделаете оплату то в первом проекте где стадион гуру, я прикреплю к 30 тысячам на 3 миллиона рублей доступа на площадку то есть на 3 миллиона кодов вы можете использовать в своем бизнесе как маркетинговый инструмент вы можете подарить кому-то, вы можете сделать, там не знаю, перепродать. То есть вы, если сегодня мы идем в процессы, то вы получаете бонусом на 3 миллиона кодов на площадку stadion.guru. Напомню, где представлены видеокурсы от международных российских экспертов, таких как Эрик Спеллман, Берни Рафик, Курт Рассел. Инвестиции в знания, инвестиции в будущее, как не крути тебя и твоих близких. И вы можете как раз попробовать даже э, на своем бизнесе начать возвращать все деньги на образование и таким образом посмотрите этот результат. И у вас на это будет 3 миллиона, то есть 3 миллиона, которые вы можете внедрить в свой бизнес, чтобы возвращать туда образование. Ну и, конечно же, там много еще различных плюшек, но это самое главное, ребят. Поэтому последнее, что я вам хочу сказать, это э, делай. А не думай. Буду рад с вами поработать. До встречи, Владислав Бермуда. И подписывайтесь на мой инстаграм и будем дружить. Пока-пока. Да, спасибо большое. Вот. Так, секунду. Да. Владислав, большое спасибо. Да, Все. наверное, уже тысячу раз говорили, что идея очень крутая. Это чувствуется, это видно, это понятно. Поэтому будет очень круто ее осуществить. Да, отличное выступление. А, вопросов здесь вот было много, но, к сожалению, уже по времени мы не успеваем на них ответить, поэтому, коллеги, проходите на сайт и просто оформляйте ваши заявки, общайтесь уже с специалистами компании, вот, ну, либо задавайте лично вопросы Владиславу по телефону, в WhatsApp, в Instagram, соответственно, как удобнее. Влад, спасибо за участие и до следующего встречи. Спасибо, да, спасибо. Пока-пока.